Привет, нелпер с тобой Юрий Пузыревский и это передача Утренняя раскачка. В этом видео разберем топ-5 советов для мотивации. Итак, совет первый. Совет первый ⁇ это иметь цель. Ну, не просто цель. Наверняка ты знаешь такие случаи, когда у тебя, либо у кого-то другого, ты ставил себе цель, достигал ее, использовал силу воли, шел пердячим паром к этой цели, а потом достигал эту цель, а эффекта 0. Как будто ничего и не было. Чтобы такого не было, нужно ставить цели правильно. А чтобы поставить правильно цель, нужно подумать про эффекты. Какие эффекты будут у тебя от достижения этой цели. Ну допустим, если ты поставил себе целью купить какой-нибудь новый iPhone Или поставил себе целью купить какой-нибудь новый автомобиль. Либо костюм, либо еще что-то. И ты не продумал позитивные эффекты, как достижение тобой этой цели улучшит твою жизнь другими словами что будет когда я получу желаемое и пройдет какое-то время после того как я получу желаемое что будет с тобой как достижение этой цели повлияет на твою дальнейшую жизнь так вот если эффекты не продуманы или ты просто поставил для себя какую-то цель, которая не имеет для тебя значимых каких-то эффектов после ее достижения. У тебя не будет мотивации эту цель достигать. И эта цель не будет тебя поднимать утром с кровати. Давай возьмем на примере того же iPhone. Если ты просто хочешь iPhone, то скорее всего ты когда его купишь, ты не испытаешь никакого позитивного эффекта но если ты хочешь новый iphone для того чтобы снимать более качественные фотографии снимать более качественные видео не знаю быть или казаться более статусным или допустим там есть какие-то программы и приложения которые существенно улучшат твою жизнь то тогда конечно эта цель тобой будет воспринята как нечто позитивное и она будет двигать тебя ты будешь просыпаться по утрам и двигаться к этой цели но если это будет просто какой-то предмет который нужен потому что его все хотят то это тебя никак не смотивирует переходим ко второму совету для мотивации смотри на самом деле ставить большие и недостаточно реалистичные цели это очень круто я рекомендую использовать горизонт планирования от одного года до пяти первым пунктом мы уже с собой разобрались нужно продумать эффекты что достижение этой цели мною мне принесет но когда ты поставил какую-нибудь хорошую большую амбициозную цель проблема заключается в том что она может тебе казаться настолько большой что тебе как будто нет смысла ее достигать и эта проблема решается очень просто Кроме того, что ты поставил какую-то большую цель, тебе нужно ставить еще какие-то маленькие подцели, промежуточные. Которые будут для тебя легко достижимыми, но они будут тебя приближать к твоему намеченному результату. Ну допустим, если ты поставил себе целью купить новый автомобиль, или новое платье, или что-то еще. Подумай, какая минимальная промежуточная цель может быть для тебя которая будет помогать тебе достигать эту цель например сменить место работы либо например договориться об увеличении зарплаты или еще например найти какую-то дополнительную работу то есть это должно быть что-то что реально ты можешь сделать потому что большие цели они ставятся на большой срок именно потому что мы их не можем получить здесь сейчас сегодня или завтра мы не можем их достичь и для того чтобы нам было их легче достигать нам нужно ставить маленькие но реалистичные цели потому что маленькие реалистичные цели они нам подвластны мы понимаем как это сделать и это дает хороший мотивационный эффект третий совет для увеличения мотивации тебе нужно завести такой инструмент который называется шкалирование как это выглядит допустим у тебя есть цель новый автомобиль через год ты хочешь приобрести такой-то автомобиль такой-то марки цель может быть абсолютно любой но будем здесь разбираться на автомобиле и тебе нужно простроить такую шкалу которую ты сам градируешь можешь оценить от 1 до 10 насколько ты сейчас близок к этой цели Можешь оценить от 1 до 100 насколько ты сейчас близок к этой цели то есть шкалу ты задаешь сам, или от 1 до 1000, насколько ты близок сейчас к цели. Рекомендую это делать в блокноте. В блокноте, на бумаге, где-то, где ты это не выбросишь и будешь мониторить свое достижение цели. Допустим, ты хочешь купить автомобиль, который стоит столько-то денег. А у тебя сейчас есть столько-то денег. И ты понимаешь, что сейчас ты находишься на 10% от пути к своей цели дальше соединяем предыдущий совет с этим когда ты простраиваешь себе маленькие цели ты можешь помечать на своей шкале насколько ты продвинулся к этой цели лучше конечно разделить на 1000 или раздели даже там на 365 у тебя прошел день и посмотри сколько ты сегодня сделал для того чтобы к этой цели придвинуться на одно деление на два деления или может быть даже на 10 делений бери на вооружение инструмент шкалирования очень сильно поднимает мотивацию когда ты смотришь на свою шкалу и видишь как ты по ней двигаешься когда ты визуализируешь это визуализируешь не то что представляешь свою цель а визуально отображаешь свой путь достижения цели тогда это будет хорошо работать четвертый совет который повышает мотивацию он на самом деле просто бомбезный и работает вот во всех ста процентах случаев этот совет заключается в том, что тебе нужно получить из будущего некий артефакт. Сейчас поясню, что это значит. Когда я хотел приобрести свой первый автомобиль, я приблизительно понимал, какая это будет машина, за какую сумму денег, какая будет даже марка и модель. Но у меня на тот момент было на самом деле только 10% от общей стоимости. И ничто не предвещало того, что... В скором будущем у меня появится вся необходимая мне сумма для приобретения этого автомобиля. Но что я сделал? Ко мне приехал один мой знакомый, который продавал автомагнитолу. Она была реально классная, классная магнитола. Там совсем я еще из того века, где были не штатные автомагнитолы, а такие, знаешь, которые можно было вставлять, менять. И она такая была классная, там столько куча всяких настроек там она, MP3 читала и все что угодно. В общем был последний писк, очень навороченная. И он ее продавал, потому что ему нужны были деньги, она была реально крутая. И я ее купил у него, хотя у меня не было денег на автомобиль, но я купил магнитол, и у меня не было автомобиля и не было денег на автомобиль, но я купил у него эту магнитолу в свою машину, которой еще нет. И ты знаешь, это очень хорошо сработало, потому что буквально через полгода у меня сложились так обстоятельства, что через полгода я эту магнитолу уже поставил в свой автомобиль. Поэтому артефакт из будущего, он очень хорошо работает. Но очень важно этот артефакт куда-то положить на видное место. Если ты планируешь купить квартиру, то можешь выбрать какой-нибудь небольшой предмет интерьера. Я не знаю, красивую посуду, что-то не очень дорогое на то что будет у тебя в твоей цели то есть это такой привет из будущего когда эта вещь у тебя на виду то ты начинаешь так или иначе чаще фокусироваться на цели думать о ней сознательно или бессознательно у меня был еще один случай когда я очень очень хотел стать бизнес тренером и очень хотел вести тренинги в разных городах я купил себе я просто подумал а что есть такого у бизнес-тренера чего у меня сейчас нету и я так долго думал о том что должно быть у бизнес-тренера ничего у меня сейчас нету и это оказались простые маркеры маркеры для магнитной доски которыми я вот на своих презентациях рисую и у меня не было ни доски, в общем, у меня не было на чем писать этими маркерами. Но я пошел в магазин, как только до меня дошло, я пошел в магазин, купил эти маркеры, и уже через полгода я работал бизнес-тренером. Поэтому это работает вот во всех случаях. Просто подумай, что тебе нужно. Если там хочешь новый iPhone, знаешь, какую то модель хочешь, но ну, купи себе чехол для этого нового iPhone или там не знаю защитное стекло или зарядку для него купи. И таким и положи где-то на видное место. Вот работает безотказно рекомендую и пятый совет для мотивации работает тоже безотказно он очень простой задай себе вопрос что будет если меня через год не станет что будет если через год меня просто не станет что будет если вот моя жизнь просто прекратится и когда ты задаешь себе этот вопрос, ты ставишь себе рамку, ты понимаешь, что твоя жизнь конечна. Конечно, я желаю тебе и всем, кто смотрит это видео, здоровья и долгих лет жизни. Но периодически напоминать себе о том, что жизнь конечна, очень важно. Это очень сильно вытрезвляет, ты перестаешь заниматься лишними делами, Начинаешь заниматься только теми делами, которые тебе необходимы. И соответственно, ты будешь видеть и динамику достижения цели. Будешь видеть и промежуточные шаги. и Будешь быстрее двигаться. И тебя уже не нужно будет заставлять вставать с кровати. На этом у меня сегодня все. С тобой был Юрий Пузыревский. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч и успехов тебе в достижении целей. Верю в тебя.